Всем привет, с вами Макс Репьев, мы находимся сейчас с вами в Дубае в бизнес-бай и это вообще спонтанное видео на тему пассивных инвестиций потому что у нас человек есть в команде замечательный человек Тимур который уже купил здесь две квартиры и купил он их именно под пассивный доход и мы вот знаешь пока просто стоим смотрим на канал тут у нас зашла тема за рассуждение по поводу инвестиций что лучше что интересно и вот он со мной делится цифрами а я решил просто включить камеру для того чтобы вам тоже это было понятно поэтому сейчас все это рассуждение у нас с вами залетит прямо вот сюда в прямой эфир Ну, были куплены две студии. Одна на Бизнес Бэй, вот она. В вот здании, в этом здании, да. И одна была куплена на Марине, э, ну, можно сказать, на второй, э, на второй линии, прямо возле канала. То есть на сегодняшний день по цифрам за ноябрь Марина все-таки дает на 20% больше. То есть если цена была покупки общей около 250 тысяч долларов, э, за ноябрь Марина дала 12 тысяч дирхам чистого uh -huh. дохода. А, а в долларах это? В долларах, но ну, это где-то три с половиной тысячи долларов то есть за ну, месяц за месяц да а прайв он дал прайв это вот, да, да да он дал 10 тысяч дирхам то есть это около Чуть-чуть меньше трех тысяч долларов. А при этом сумма вложений, грубо говоря, и та, и другая одинаково а, стоит. Ну, там разница меньше, ну, 5% разницы в сумме вложений. То есть э, Марина была даже чуть дешевле на 5%, чем Бизнес Бэй. А, в общем, Тимур задумывается сейчас над продажей Дамака. А, и ты именно хочешь продать его и переложиться куда-то в другое место? Да, здесь именно вторичка, она была куплена полностью за 100% суммы, но сейчас, находясь здесь, я понимаю, что есть варианты, что можно взять уже практически готово, то, что ключи будут через месяц, через два, и оплатить нужно лишь 50%, и 50% можно будет плачивать в течение, да, в течение 30 месяцев. Соответственно, я могу на этот бюджет взять две квартиры. Uh -huh. uh, это мы сейчас говорим именно с тобой про переуступки в каких-то комплексах, ну, условно, вот как пенинсула, только мы сейчас говорим не про пенинсулу, а мы говорим про шобу вообще. Да, мы говорим про шобу, в пенинсуле нет постхендовера, да, это вот у шобы очень хорошие условия, потому что раньше в ковид, когда они продавали квартиры пару лет назад, они давали вот эти условия с постхендовером. Сейчас они так, такие условия не дают уже, сейчас нужно оплатить 100% в течение ну, вот до конца mm -hmm. строительства. Пост-хендовер uh, это когда уже дом сдается в эксплуатацию, и вы после этого. Дальше платите рассрочку, но при этом уже пользуетесь, при этом отбиваете а, свою квартиру. А вот скажи еще, пожалуйста, вот ты, по сути, рассматривал Марину, наверняка ты рассматривал GLT, Downtown, Business Bay, а, Шобу вот сейчас рассматриваешь. Почему ты именно к Шобе больше вот отталкиваешь? Почему не Downtown, например, рассмотреть вот именно здесь, в этой части? Да потому что ну, здесь найти что-то с постхендовером, э, по крайней мере, в бюджете в 250 тысяч долларов невозможно. Вот угу. и все, в принципе. И все. То есть, именно все в это упирается, то, что хочется платить за... Грубо говоря, ты хочешь сейчас продать одну квартиру здесь, да. э, купить две там, на эти деньги их сдавать, как-то гасить и ну, своих там добавлять. возможно, не две там, возможно, одну там, а с другой суммой посмотрим. Может быть, что-то совсем дешевое попробовать найти под аренду. То есть, это пока я еще не решил. Будем, будем думать. Ну... Но как бы хочется продать, чтобы вся сумма, она не была завязана, потому что у меня, грубо говоря, я сейчас возьму квартиру, буду сдавать ее плюс-минус, ну, может быть, чуть дешевле, чем я сдаю здесь, но у меня будет там половину суммы, то есть доходность в процентном соотношении ну, на вложенный день вырастет да. в два раза практически, угу. вот. только из этих соображений. А вообще ты наверняка рассматривал уже районы, ну, вот как Марина, GLT, Даунтаун, где вообще аренда лучше, на твой взгляд, сейчас? Ну, сезон точно на Марине лучше, то есть вот цена... Бюджет студии одинаковый, что на Марине, что здесь вот в Бизнес Бэе, но Марина дает на 20% доходность сейчас выше. Возможно, летом, когда сезон все-таки туристически будет спадать, а Бизнес Бэе больше бизнесовая, деловая активность, и возможно, в Бизнес Бэе будет выигрывать 20%, но не факт. Но это мы э, говорим. В бизнес бэе же в основном люди снимают именно на длительный срок. Ну, у, нет, у нас сдается квартира все-таки. Мы посуточно, По посуточно, что на Марине, что здесь сдаю посуточно. Угу. Через управляющую компанию. То есть я вообще занимаюсь абсолютно ничем. Я отдал ключи, отдал э, документы, да, показал, мы подписали договор. Все, они занимаются всем, подключают все коммунации, ну, контактируют со всеми коммунальными службами, оплачивают за меня все счета делают мелкий ремонт, заселяют, выселяют, уборка. То есть я просто после 10 числа каждого месяца прихожу, забираю деньги наличкой. Также они могут перечислять на любой счет, в любую страну, хоть в Россию, там, хоть в Таиланд, хоть в Америку, куда угодно. И ну, uh -huh. это все, все зависит от вас. Я нахожусь здесь, мне удобнее получать наличкой, чтобы... Ну, чтобы просто получать этим... наличкой, да, и никто да, не видел эти все. деньги. Все. А, еще такой вот вопрос. А GLT, например? Вот Марина есть, есть GLT. По сути, сумма покупки, если мы будем говорить, примерно одинаковая, да? Но ну, на GLT там чуть-чуть дешевле это будет стоить, чем на Марине. Ну, да. а, но при этом GLT вообще по сдаче как? Нет, GLT тоже хороший район. Сейчас там тоже большой спрос. Ну, там на самом деле два фактора играют. То есть, если Марина – это в большей части туристический район, ну, много на самом деле местных русских там тоже живет, но GLT, он же еще отчасти бизнес район. Там есть бизнес-центры и... То есть там вот такое сочетание идет и туристов, и бизнеса, и вообще, в принципе, это еще такой полуспальный район, люди, людям комфортно там жить. Даже не обязательно кто там работает, в принципе, там много кафешек, много ну, разных заведений, то есть близко к Марине. Удобно, удобно, но при этом быть. нет топ-туристов и нет да, э, да. нет нет пробок. Нет пробок. Это очень вообще важно. очень главный момент. То есть, там как бы сочетаются три момента. Говорю, и бизнес, и, и туристически немного, да, туристы немного все-таки живут, и плюс это спальные районы. То есть, ну, для аренды, конечно, тоже это хороший район. А вот ты вот сейчас говоришь еще, что рассматриваешь шобу, да, например, возьмем ее. А как она вообще будет сдаваться в краткую? То есть, ты же не собираешься заморачиваться с длительной сточей? А, в шобе я планирую сдавать помесячно. То есть, там более такой спальный район, шоба, семейный шоб, формат. Шоба, да. чтобы вы понимали, находится вот там. То есть, грубо говоря, это чуть-чуть дальше от бизнес-бэя, но, тем не менее, такая доступность на автомобиле сколько Ну, 5 ехать может, 10. сам а, до 10 минут. Почему Шоба еще? Там несколько причин, то что район развивается. Будет метро, будет лагуна, будет самый большой мол, будет еще горнолыжка когда-то, да, там через несколько лет. То есть, в ближайшие годы три инфраструктура там, ну... Кратно вырастет. И помимо того, что я буду получать доход с аренды, я рассчитываю там еще ну, капитализировать, да, капитализировать объект, даже без учета роста рынка только за счет инфраструктуры. Я рассчитываю, что там будет капитализация в районе 20-30% за следующие три года. А, вообще, я вот хочу вам сказать, что рынок Дубая это не совсем типичный рынок, как вот мы, например, привыкли видеть в России, а тем, чтобы вы знали, инвестировал и в Сочи, как бы в недвижку, и он в Сочи, может быть. Да. И даже на Сахалине у меня была квартира вот, недавно продавана. Ничего себе. Но у меня просто предыдущая работа была связана с Сахалином, поэтому я брал там квартиру. Смысл в том, что я хочу сказать, что сам по себе Дубай – это немножко нетипичный рынок инвестиций, и здесь покупается недвижимость не с целью перепродажи ее. То есть это именно инвестиции, именно инвестиции в пассивный доход. И, как говорят, иншала, цена вырастет на потом. Да, играться в перепродажи, конечно, можно, тем более все это обещают, но... Здесь это намного сложнее. и ну, Сложно это сделать. Не всегда это получается. То есть если в России мы последние два года покупали и продавали вообще все, не все, что... Глядя, угодно, да, да. Там, любую точку ты ткнул, купил, через полгода перепродал, там 10-20% ты свои заработал. Здесь, здесь в этом плане сложнее. Есть тут объекты, которые, в принципе, сложно купить, на них что-то можно заработать. Но нужно понимать, если есть объект, который мог, может купить любой, то, соответственно, и перепродать его может любой. И на таком объекте заработать именно на перепродаже очень сложно. Ну вот, хотя наглядный пример сейчас стоит от застройщика, в принципе, да? уже ничего не да. осталось. Пенюссел, здесь прошла вообще моя первая сделка в Дубае. Чтобы вы знали, это была вторичка. Я а, прознал все круги ада с ней. Но, тем не менее, человек здесь а, на тот момент вложил 5 миллионов рублей. А, через а, где-то месяцев 8 он заработал а, плюс 5 сверху. Да, да, то есть X2 здесь делали, потому что в начале года, да, цены были хорошие на старте, и люди делали этот X2. Но, опять же, это скорее исключение из правил, потому что вот этот э, период, этого, наверное, вот этих полугода, когда был бешеный бум со стороны России и вообще со стороны всего мира, то есть, ну, на этом скачке можно было заработать. А здесь еще, на самом деле, именно заработок строится, знаете как? То есть здесь, если вы хотите заработать на перепродаже, вам ни в коем случае не нужно платить всю сумму. Это прямо сразу исключается. Даже если у вас есть деньги, возьмите лучше несколько квартир. Что значит здесь сделал человек? Он вложил минимальную сумму, которую можно было вложить. И просто через некоторое время перепродал уже с учетом отросшей цены на весь объект он с этих 30% собрал сливки со всего объекта. То есть именно такое инвестирование здесь работает в стройках. Но мы все-таки нашим клиентам говорим, что в Дубае лучше всего покупать именно недвижку под пассивный доход и не играться в эти перепродажи, потому что в них можно ну, где-то разочароваться. Самое главное, если вы хотите именно прокатиться на этой ракете, то вы должны четко понимать стратегию и ни в коем случае от нее а, не отходить. То есть если вы понимаете, что объект не вырастет, если вы, например, поставили себе срок, что через 8 месяцев и нужно продать, даже если он не отрос, даже если он ушел где-то в минус, продавайте его. То ну, есть да. не, не нужно здесь играться дальше что-то. В общем, такая была информация, господа. Если хотите больше по получить инфу именно по аренде, то вот человек, который перерыл весь рынок вторички mm -hmm. и всего остального... Можно, в принципе, с ним пообщаться, он с удовольствием, я да, думаю, вам расскажет. Доходность 8 процентов чистыми в Дубае получить вполне реально. Но Это можно и больше, эффект. если заморочить. Но, можно и больше, но опять же, рассказывать, что вы будете получать там всегда там, 10-12% годовых. Сейчас рынок аренды все равно он вырос. Но обещают, что в следующем году он еще вырастет. То есть я читаю новости, да, местные рынок растет народ едет и ожидает что аренда вырастет еще на 20 процентов на самом следующем году и тогда если купить сейчас может быть и 15 процентов в год можно будет делать то есть угу. а я говорю те цифры которые я сам считал при, при покупке летом при ставках аренды летних Сейчас, да, сейчас доходность еще выше, если мы говорим о краткосроке, о помесячной аренде, то есть, ну, можно и больше, конечно. Но можно. самое главное выбирать правильные локации. Конечно, конечно, да, чтобы это был ликвидный лот, всегда, который можно сдать под аренду, в крайнем случае, если вам нужны деньги, чтобы его можно было перепродать. То есть, это должны быть такие более-менее центральные локации. Востребованные локации. Востребованные. То есть это не те, вы вот, знаете, когда вот я вот хочу купить квартиру за 100 тысяч долларов, где я могу ее купить. То есть в такое здесь лучше вообще не вкладывать? В такое можно вложиться, на самом деле. Есть, есть комплексы, даже на той же самой Марине, дома, по которым по 15 лет, и которые, которые строил не самый лучший застройщик. В них качество будет так себе, кондиционер время от времени будет не работать, сантехника будет протекать. В общем, очень много проблем, но, но в таком объекте вы можете заработать и 15% годовых с аренды. Но продать этот объект будет не то, что невозможно. На, всю, но, на всю жизнь, скажу, То сказать. есть, если вы знаете, что вы готовы положить деньги на долгое время, они вам точно не понадобятся. В принципе, можно заморочиться и купить какой-то неликвидный объект за очень дешево с убитым ремонтом. Неликвидный мы говорим именно в перепродаже, Конечно. конечно но не в сдачу. нет. На Марине, в принципе, не ликвидных объектов под аренду нет. У вас будет дешевый лот, там порядка 150 тысяч долларов, да, плюс-минус около того, там около 500 тысяч дирхам. Но вы будете с него даже в долгосрочную аренду получать 10%. Такие объекты есть, но перепродать его будет практически потом невозможно, чтобы не знаю. В общем, господа, ссылки внизу. Тимур для вас всегда открыт на связи. Вы звоните, пишите и получите лучший консультацию. Он просто вам всю боль свою перескажет, а вы уже там дальше с ним выберете, какой объект, который будет интересен. Господа, welcome.